Хай! Hey. Продал еще очередной товар, наверное, диск я так думаю. Через Лук-заставку. Вот. Сумма 60 гривен. Ну, я думаю, что это диск какой-то. Сейчас, значит, заходим и смотрим, что там. Вот. Послушаем. Посмотрим, что там. Рекомендую пользоваться лук доставкой. Отличная тема помогает продавать рекомендую так нажимаем вот тут сайт конечно дебильный да. тормозит все вот а металлику вот металлику купили universal вот нажимаем подтвердить пожалуйста подтвердите продажу металлика вот нажал пожалуйста так Теперь значит мы метали камня в наличии. Так, что мы там, Майма, сейчас мы ее сфоткаем. Вот, вот, есть. Вот, холл. Все. Украинка, отделение 1, проспект днепровский 5. Сегодня у нас какое? 24 апреля. Вот, подождем. Стоимость доставки 27 гривен. Комиссия за перевод. 3,18 А что такая доставка? 27 гривен всего. 60 гривен товар стоит. Ну вот металлика подалась. Вот. сейчас будем ее паковать. Сейчас будем ее паковать. Это недолго. Займет время, <связывая> вот, недели Это я так, ну вот, теперь, значит, снимаем мастер-клас, как запаковать быстро <посылка> посылку. Вот, диск, значит, лицензионный. Ну, тут это указано было, что он немножко царапанный. Ну, это не влияет на качество воспроизведения. Это 60 гривен, не 100, потому что это universal. Вот так. Значит, теперь мы вот я коробочку взял. Сейчас мы сделаем туда вот так вот. Да? Вот. Так, вот так. Так сделаем. <сес�е> пластик вот я его сюда как раз надо будет что-то запихать какой-то мусор да, что-то да. запихать а? Вот такое вот у меня есть. вот, вот так о, о, о, о, Теперь никуда она не денется по двойной лодке. И два, всё, болтается, ну ничего страшного, никуда она там не денется, болтается. Главное, что? болтается страшно не будет. Не заедет все отлично ну, можно сделать вот так, вот так. Вот так все, чтобы, чтобы не было ко мне чтобы спал спокойно. Так вот Котча немножко больше уйдет, ну вот так, раз, раз, так, теперь точно никуда он не денется, в подводной как говорится, все, все. все точно не будет, вот, вот так, наверное, здесь, здесь, сюда. вот, все чуденько теперь уже слышно не болтается все отлично Да, играет это мой проект что и на павел пролетил здесь это сингл 2018 года, свежак. Я тут все на, на, на, на ритме гитаре, на соло гитаре, на гальте. Это слово на вокале. Тексты сами придумали с родословом. И еще.. На барабанах дисмал бахал. Ну все, хватит. Никуда она не денется, не денется уже. Все. Запакована. Хватит скотч. Ого. Запаковано. <связь> <связь> все отлично. Пока-пока, yeah, чуваки. Покупайте у меня на OX. Пользуйтесь вот доставкой. ox заставка это тоже наложенный платеж. Только современный. Это лучший метод. Ну, все. Вот не болтается. Все запаковано отлично. Все, пока-пока.